Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. В клинике проводятся операции по поводу грижи передней брюшной стенки, таких как Паховая грыжа, попочная грижи, грижи после операционной вентральной грижи. Пластика гриж проводится как традиционным способом, то есть открытая операция с использованием сетчатого материала, так и липароскопическим способом, также с использованием специальных композитных сетчатых материалов. Преимущество липароскопической техники заключается в том, что Операции проводится через несколько проколов, 3-4 прокола на передней брюшной стенке, соответственно, травма наносимая пациенту внимательно. Липароскопическая технология использование современных композитных сетчатых материалов является основой для предотвращения повторного появления грыжевых упячиваний. Операции липароскопические проводятся под общим наркозом. Пациент то, что чувствует единственное введение в периферическую вену катетера. Дальше введение лекарства, пациент засыпает, анестезиологи проводят интубационный эндотрахиальный наркоз. После окончания операции пациент просыпается на столе операционной и переводится в полном сознании в палату. Также лапароскопическая технология позволяет достаточно быструю активацию пациента, это через 2-3 часа после окончания наркоза пациент поднимается, садится, встает и, соответственно, послеоперационный период на следующий день пациент выписывается из клиники и реабилитационный период после операции он составляет максим, максимально до 5-7 дней. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.